Хэши паролей могут быть украдены множеством способов. Например, посредством атак типа внедрения SQL, то есть SQL-инъекций, на веб-сайте, который извлекает хэши из базы данных. Атака с использованием sql инъекции происходит, когда веб-сайт не проверяет вводимые данные, которые он получает. И по этой причине вы можете посылать прямые запросы к базе данных. И в сценарии, по наихудшему варианту, вы спрашиваете у базы, «Не будешь ли это так любезно?» Предоставить мне хэши своих паролей. А здесь мы видим веб-сайт, хранящий коллекцию дампов хэшей с компрометированных веб-сайтов. Видим здесь LinkedIn и e Harmony. Это веб-сайт знакомств. Это алгоритмы хэширования, которые на нем используются. Они используют MD5, не очень хороший алгоритм. SHA-1 тоже неприемлемый. Так что, как видите, даже крупные сайты делают неправильные вещи. И здесь еще есть анализ, можем посмотреть. Спустимся ниже. Что мы здесь видим? Основываясь на этом анализе, вы включаете эти вещи в свой процесс крекинга. Видим здесь, что есть значительное количество пользователей, использующих слово LinkedIn. Так что вы включаете это слово в свои правила, как и другие другую подробную информацию типа длины пароля, используемых наборов символов, частоту использования наборов символов и так далее. Все это используется для повторного взлома хэшей. Хэши также могут быть извлечены из операционных систем. Если у вас есть локальный доступ к диску, вы можете сделать это путем монтирования жесткого диска в другую операционную систему, или используя Live CD, если она способна смонтировать файловую систему. Здесь у нас пример с Windows. У нас есть LM-хэши, есть NT-хэши. Есть NTLM-хэши для паролей. Вот этих вот пользователей. В Windows эти хэши хранятся в так называемом диспетчере учетных записей безопасности, или SAM. По сути, это всего лишь файл. Эти хэши могут быть извлечены при помощи различных инструментов. Вот пример одного из них. PWDump7. Он буквально дампит имена пользователей и хэши. И затем хэши помещаются в инструменты для крэхинга. Через секунду я их вам покажу. Поскольку офлайновые атаки не взаимодействуют с криптосистемами, последние не в состоянии защитить сами себя. Хэши не могут защитить сами себя. Они всего лишь набор символов в файле. Так что подобная атака может быть в разы быстрее, чем сетевая атака. Представьте себе цифру в районе 100 миллиардов подборов в секунду, или, может быть, одну сотню триллионов подборов в секунду, с помощью супер-мульти-GPU систем для взлома наподобие той, что сейчас на ваших экранах. И подобная скорость позволяет проводить атаки методом полного подбора пароля, то есть бортфорс-атаки, а также гибридные и кастомные атаки, которые мы обсуждали в целях работы с паролями средней сложности. В Kali Linux вы увидите, что есть, собственно, множество инструментов для крекинга. Заходим в приложение. Атаки на пароли. CashCat. John the Ripper. OfCrack. Есть списки слов, то есть словари. И есть еще другие инструменты. И давайте я познакомлю вас с HashCat. Итак, для взлома нам сначала нужны хэши. Я скачал какие-то публичные хэши с одного из старых сайтов по взломам, который я выбрал случайным образом. Итак, у меня здесь файл под названием hash.txt. Я просто выполняю команду «Cut», чтобы вы могли увидеть. Видим все хэши из этого файла. В общем, нам нужно их взломать, и выяснить пароли для каждого из этих хэшей. Иногда вы не знаете, что за хэш или комбинация сформированных ключей у вас имеется. В этом случае вы можете попробовать использовать хэш-айди с хэшем и посмотреть, какой результат получится. Видим здесь, что, возможно, это ряд различных хэшей. Но вообще-то, я знаю, что это MD5. Мы будем использовать атаку с помощью списка слов или словаря в качестве части некоего подобия гибридной атаки. Вот наш словарь. Так он выглядит. Видим много стандартных слов, которые люди используют в паролях. Можем заметить, что вообще-то он не такой уж и большой. И вот команда, которую мы будем использовать. HashCat-M0. М указывает на тип хэша. Ноль значит MD5. Далее файл с хешами, И затем словарь. А-о просто указывает файл вывода. И давайте запустим эту команду и посмотрим, что получится. По словарю удалось успешно взломать 22 542 хэша из 548 686 имеющихся в файле. Это примерно 4%. При помощи атаки по словарю это заняло буквально несколько секунд. И здесь мы используем ту же команду, только с опцией «-A1». «-A» указывает на режим атаки. «1» для хэшкэт — это комбинированная атака. Нажимаем «S» для получения статуса. Видим, что программа взламывает больше хешей. И давайте выйдем из нее. Запомните эту ссылку. Здесь информация о том, как мы можем добавлять правила для атаки. Можно взять словарь с нашими словами, и затем поменять их на другие слова. Итак, в первом варианте, если бы мы использовали его в качестве правила, то ничего бы им не изменилось. В следующем все буквы будут переведены в нижний регистр. Мы можем добавлять символы. Можем продублировать пароль. Пасворд, пасворд. Итак, здесь у меня файл с правилами для атаки. Я только что добавил эти правила. Здесь у нас добавление символа в конце. С помощью F мы дублируем слово в обратном порядке и двоеточие, чтобы ничего не делать. И давайте сохраним этот файл. И теперь мы добавляем в конец нашей команды тире-тире rules, затем файл с нашими правилами. И давайте запустим. Видим, что в считанные секунды цифра изменилась с 22 тысяч до 23 тысяч. В общем, этот пример дал вам представление о процессе, через который вы проходите во время взлома паролей. И поскольку это были MD5 хэши, их гораздо быстрее взламывать. И это было бы сложнее сделать, если бы использовалась функция растяжения ключей. Вы даже можете попробовать дешифрование онлайн. И есть ряд сайтов, которые позволяют вам это делать. Проверьте по этой ссылке. Здесь представлен список сайтов, которые позволяют вам сделать это. Один из крупнейших в целом это craigstation.net. Взлом паролей онлайн на самом деле очень целесообразен, поскольку можно быстро и легко арендовать на короткие промежутки времени по-настоящему мощные сервера. Например, с помощью AWS от Amazon вы можете арендовать сервера на короткие периоды времени для взлома паролей. Именно это люди и делают. Это затратное по времени занятия. И если была использована правильная функция формирования хэша ключа, длина ключа и пароль, то навряд ли удастся взломать такой пароль, даже с использованием всех этих мощностей. Однако, иногда вам вовсе не обязательно взламывать хэш. Вы можете заполучить его и переслать его с помощью атаки замены или релей атаки, если вы используете атаку человек посередине, вместо взлома хэша вы просто перенаправляете его после того, как осуществили его захват, открывая себе доступ к пункту назначения. Известно, что LM-хэши или NTLM-хэши Windows могут быть переданы из-за дыры в системе аутентификации. Это можно осуществить при помощи MetaSploit в Kali Linux.